Везде. Я парень сам по себе, ни старый, ни молодой, И следую за судьбой, наверное, такая карма. Прости меня, милая мама, прости, прости. Я верю в то, что свыше, написано, все уже, кому-то много денег, а кому жить в нищете. Больный словно ветер, кто заботами покрыт, Я в поисках удачи. знаю ни много ни мало, без удачи нет начала Иду к своим берегам, что мое никому не отдам Все будет шито, крыто, и карта любая бита Добро я помню, добро не забыто Мое сердце окаменело, гуляю по жизни смело Пережитое не вернуть Позади, как млечный путь Помудрел не по годам Знаю много не по зубам Что мое не потеряю У судьбы свое отыграю Jesus